прага без преувеличений сказочный и красивый город здесь можно увидеть как средневековую архитектуру так и современную за свою многовековую историю прага собрала о себе множество легенд мифов и всяческих небылиц. Если вы окунетесь в прошлое этого города, вы узнаете множество историй о великих целителях, о злых и добрых королях, которые некогда правили здесь, о странствующих рыцарях, о мучениках и реформаторах. Город наполнен всевозможным Фольклором. Другими словами, существует множество загадок и мистических тайн. Конечно же, рассказать обо всем у меня просто не хватит времени. Но сегодня я все-таки попробую приоткрыть вам завесу над одной из тайн этого старого и удивительного города. 400 лет тому назад в праге жил один очень известный равин. скорее всего вы с ним не знакомы но я сейчас здесь для того чтобы вас с ним познакомить да так вот звали его Ягуда лева бен бицалель достаточно сложное имя а еще уважительно его называли махараль из праги тоже вам ни о чем не говорит в переводе это означает следующее наш великий учитель и равин. кстати памятник ему стоит за моей спиной Рав был человек весьма неординарный и очень талантливый. Как сегодня принято говорить, он был харизматичной личностью. Он прекрасно разбирался в математике, в астрономии, владел многими языками. Как упоминает история о нем, он был человеком весьма смелым и никогда не боялся высказать свое мнение в лицо своим оппонентам. Это наш друг. Сам дурак! раввине существует множество историй, и вот одна из них однажды на военном параде конь императора взбесился и побежал вспять раф вышел из толпы и приказал одним словом остановиться коню и что вы думаете конь остановился как вкопанный об этом повествует королевская летопись Как я уже сказал, Равин был весьма образованным человеком. Но при всем этом, свои знания он разделял на две категории. Первая категория – это божественные знания, и он считал, что эти знания непоколебимы. Вторая категория – это научные знания, он считал, что они весьма шатки и постоянно могут изменяться. Кстати, а вот синагога, в которой служил Махараль, называется она Старо-Новая Синагога. Ей около семи столетий, представьте себе. В историю города Махараль вошел по совершенно другим причинам. Вы можете спросить, по каким же причинам этот человек попал в историю города Праги. Причины следующие. Как гласит легенда, он создал мифическое, мистическое существо, которое он назвал Голем. Слово Голем переводится сырое, необработанное вещество или просто, если говорить, глиняный чурбан. Кстати, в современном иврите используется сегодня слово Гелем, которое обозначает глина. Голем — это мифическое существо. Был создан лишь с одной целью, с какой? Целью он был создан, а стоит чтобы защищать еврейский квартал Иосифов от погромщиков, налетчиков и обидчиков. Как вы знаете из истории средних веков, Европу сотрясал антисемитизм. Прага, к сожалению, была не исключением. помощью каббалистических заклинаний и древнееврейских молитв раф и его ученики вдохнули жизнь в голема. Затем Рав вкладывает в голову Чурбана тетраграмматон – четырехбухвенное значение имени Бога. Вы наверняка слышали такое слово, как Яхве. Так вот оно переводится «всегда живущий» или в более расширенном переводе «тот, кто был, есть и будет». Чурбан оживает и по приказанию Рава начинает совершать свои дела по спасению еврейского народа. Одна из деталей легенды о големе звучит очень красиво. Считается, что Раф написал на лбу чурбана еврейское слово «эмет», что в переводе значит «истина». А когда пришло время завершить миссию Голема, Раф вытер букву «э» и получилось еврейское слово «мет», что в переводе значит «мертвый». Голем мертв. Старый раф превращает его в прах, а прах относит на чердак старо-новой синагоги, где, по легенде, он хранится до сегодняшнего дня. Кстати, как вы видите, половину лестницы, которая ведет на чердак, обрезана. Ее специально обрезали служащие синагоги, для того чтобы не было искушения лазить на чердак и проверять, есть там прах Голема или его нету. Насчет этой истории, правда это или выдумка, каждый пусть решит сам для себя но на этом я не заканчиваю рассказывать вам о старом равине и о големе я специально удержал один из фактов и сейчас вы услышите его Итак, считается, что голем воскресает из мертвых каждые 33 года и отправляется совершать подвиг спасения еврейского народа. Ну, в принципе, делает то, для чего он был создан. Мне, как мессианскому еврею, который читает Библию, весь этот еврейский фольклор о големе напоминает правдивые евангельские события, которые произошли в первом веке нашей эры. Как, наверное, вы уже догадались, речь пойдет об Иешуа, по-русски об Иисусе. Кстати, еврейское имя Иешуа переводится следующим образом – «спасение», а происходит из другого еврейского имени – Егоша. На русский язык переводится «спасение Божье». Так вот, Иешуа проповедовал истину «Эмет», «Был умершлен мэт и положен в гроб, в недоступное место. Гроб этот был в скале, его привалили большим камнем». И те, кто читает Новый Завет, или по крайней мере слышал историю об Иисусе, знают, что когда ему было 33 года, на третий день своей смерти он воскресает из мертвых. Конечно же, во что верить, решать лично вам. Верить в еврейский фольклор, или еще в какой-либо другой фольклор, или верить слову Божьему, вести о спасающем Иешуа. Выбор за каждым из вас.